Всем привет, это Тим Ризу, и это последний влог с нашего тура. Мы направляемся к Стасову в Латвию, и следующая остановочка будет у нас уже в России. Ну хватит, я эти не ем. Что это такое? Ну вот я ем, нормально иду. Итак, мы на месте. Весь тур по Европе был ради этого места. Oh, yeah. Sure. <гут> Опа! перепутал? Меня опять с Пашей перепутали <свят> А я думал, что Это да. не Паша Я сниму на видео как Стас, местная звезда. <соцентрический> <соцентрический> Это потому что с тобой не фоткаются. <музыка> <музыка> не очень. <музыка> а, давай, Зинаида Архадиевна. Что-то не вышло. Чего? Ой, рыбаканул почти. О, Жорик давай. Ой, ты? ты живой? Лежи, лежи, лежи, лежи не, не вставай. Сиди, сиди, сиди, лежи, лежи. Просто лежи. Лежишь. Дышишь? Живой? Да. Просто полежи и не вставай Твои оправдания теперь Так получилось, что я пнул Под низ дерева Под низ, блядь. Под низ ветки, точнее Какой ты, ты. ботатист Давай, Шорик Слышишь, Ты вот тут тик-так Та ты? Ты равно... Я обойду Ладно Такие сидят указания дает. Так, Матвей, делай так-то и так-то. На спину больше не падай. Во-первых, Матвей, все, Матвей, будь молодцом. Потом прыгаешь в локти, делаешь сюда макс локти. Или делаешь все так же, но вместо вот этого делаешь суйсайтушку. Бежевалов мы видеть больше не хотим. Он сказал, что и тушку. Ну что, официально объявляю, тур закончен. И ребята тоже закончили. Мы ехали 8 часов и отсидели все с Мультиварку свою забираю нести. До свидания. <свят> так, еще там какие-то лопаточки есть. Было приятно. <свят> <свят> и... Извините. Если что.